И всем привет, это канал Монтова Стрима и его ведущий Ани Гелядов. Изначально я хотел записать гайд, или можно так сказать, сравнение пилота и М46 Паттона корейского, потому что они очень и очень похожи. Но немного передумал, потому что все-таки я на пилоте катал мало И я мало могу что о нем сказать Единственное, что могу сравнить его параметры Вот, я, главное, хотел показать бой Свой первый бой на данной машине Вот, у меня был вот такой вот экипаж 100% без перка, без ничего Ну, ладно, немножко отвлечемся Я все-таки вот два слова скажу о данной машине И сразу покажу вам свой первый бой Вот, естественно, в этом бою я был в топе Потому что я, как говорится, первый бой всегда в топе вот, эти машинки очень и очень похожи по ХП, по всем параметрам, по углам склонения орудия, они очень похожи. Единственное, в чем лучше пилот, это у него более комфортное сведение, потому что оно более быстрое, разброс меньше. У него э, скорость максимальная выше, потому что он более маневренный и пушка у него более комфортная. А у корейца у него броня чуть получше, ну и обзор соответственно тоже у него лучше. Ну, хотя, если так разоваться искать по-честному, М106 по тоже не самая лучшая машина в игре. Вот, но это все мелочи. Давайте перейдем в бою и посмотрим, что же у меня получилось. Скажу сразу, в данном бою сошлись звезды, и бой у меня прошел просто идеально. Вот, сначала я сел на этот танчик, вот, подумал, ну, что фигня фигней, вот, но тут я заметил, что у него оказывается очень хорошая динамика. Понятно, что это обидно, а но когда реально садишься на танк, понимаешь, что, в принципе, динамика у нас неплохая. Потому что хотя бы в этом уже плюс ты сюда сможешь уехать куда-нибудь, поменять позицию, или, что важнее всего, занять позицию в первых рядах. Вот я считаю, что это немаловажно. По поводу орудия, орудия я уже говорю, что оно, в принципе, оно, для меня оно комфортное. Да. Попадает там к тем же десятка мы там не накидаем, там уберем много на, на, на серебре, на лбу, потому что пробития нам не хватит, достаточно, чтобы накидать. Такая позиция для нашего танка, в принципе, это идеальный вариант. А, все дело в том, что мы танк только второй линии, на первой линии нам вообще не стоит сваться. потому что брони у нас ноль. Просто реально у нас ноль брони, нас прибывает любая там... Шестерка, не знаю, там, ну просто брони ноль. Поэтому мы должны стоять где-то в кустах, где-то прятаться и издалека на сдалека настрелить. Ну, в общем, видели, тут я пытался плюшки кинуть, потому что там обычно кто-нибудь достоит да за эти кустами. Не знаю, зашло, не зашло, поэтому уже будет видно в конце боя. Вот ну, а тут я уже решил прорваться, потому что, оценив силы, я решил, что там уже никого нет. Мы можем не боясь, проскочить центр и помочь нашим союзникам. Например, это же наши ВЗшки он первый снаряд мимо с кем не бывает при зарядке 66 в принципе нам позволяет уровень сейчас пока не ну, тут я конечно много стоял почему меня не забрали до сих пор не знаю ладно поехал первый фраг у нас готов тут можно было конечно 150 му по но я решил все-таки продолжить спазать ввзшку это у нас в приоритете сохранение танков. В принципе, 6.6 орудия достаточно по перезарядке. 3.4, кстати, меня удивило. Она начала возвращаться обратно. Очень какой-то смелый, глупый поступок. Ну, тут Гусля спасла, тут уже ничего не поделаешь. Так, что мы тут дальше? Дальше, по мы поедем обратно. Как бы здесь я уже никого не выцелил, а эти двое против жизни Нашел кустовым. Ну, выехал я, конечно, шикарно от все плюшки. Я говорю, в этом бою просто, я меня никто не трогал фактически. Ну я уже побоялся, поторопился. Все-таки, сыка на брони то нету. Не пересредился и вылез, не делать и так больше никогда. Ну, 1300 у нас есть. Кстати, вы что это у нас первый бой такой на этом танке. Тут добрать, добрать, добрать, добрать. Не успел. Зашкапеть нашу многострадальческая. надо тоже так получать. Ну, тут уже надо. Что делать правильно? Тут надо сваливать. долго долг, ждал долг, долг, долг. ну трих трех уже накидали в принципе по статистике уже в принципе более-менее сохранили не разъехались в чистом поле а? вот и, и что я хочу сказать вот реально играешь во второй линии на таком танке в принципе ты что-то можешь себе на фарме что-то можешь себе заработать так, вы знаете, вот кустодрочеством, можно так сказать, заниматься надо. По-другому на этом танке, мне кажется, нормально уже не сыграешь. Редкий случай, когда то можно выйти. Ну, главное мне, что понравилось, что понравилось. Это для меня в плане пробития, конечно, не самое идеальное, но комфортное орудие. Ну, не считая пробития, соответственно. четверки конечно И иногда все-таки не хватает пробития кстати зачем он остановился до сих пор не понимаю хотя видали что-то что-то да можно да где-то как-то углы кстати у нас там неплохие 10 градусов вообще не память не занимается Ну, в принципе уже бой подходит к концу. Все основные мысли я вам сказал, что в самом, -самом начале... Вот. В принципе, танк неплохой. Тем более, он получился за халяву. Фактически ничего не надо владеть, кроме потеть на базы Мне, конечно, потеть на ЛБЗ было тяжко, но... Все-таки это же не смертельно, это свои копейки ты не тратишь. В общем, по факту, в топе мы что-то можем, внизу списка, мы мало что можем. В общем, всем спасибо, что смотрели, и если вам понравился бой. Это был ДВ стрим и будущий анекдата. Пока-пока.